рассказать вам про, про программу лояльности в oriflame для того чтобы ей воспользоваться э, нужно сделать несколько шагов для начала я расскажу это совершенно новая программа для консультантов она начала действовать с 5 каталога 2013 -го года теперь помимо того что ты делаешь заказ э, твои баллы еще можно накапливать и затем менять их на подарки. Что для этого нужно? Шаг 1. Нужно разместить заказ. неважно на какую сумму, для того, чтобы воспользоваться программой «Лояльность», ваш заказ не должен превышать 250 баллов. Второй шаг – это получить баллы программы лояльности. Так как, что такое баллы? Баллы это своеобразная цена за продукт, универсальная, скажем так, потому что компания Арифлейм находится более чем в 60 странах мира, и для каждой страны у каждого своя цена. Поэтому для более удобного счета ввели... Общий такой показатель – это баллы бонуса. Так вот, мы набираем баллы бонуса. Затем третий шаг, когда мы набрали, мы выбираем себе подарки. За 100 баллов можно выбрать себе либо смягчающее средство для губ, для век, для глаз – либо же шампунь для жирных волос. Для мужчин это может быть бальзам после бритья, мужской энергетический шампунь для волос, пена для бритья. Для женщин это также смещающий крем для ног, гель для душа, шампунь, ночной крем для рук. Если вы... Не потратите свои 100 баллов, а будете набирать дальше, и у вас наберется 200 баллов. Тогда вы сможете поменять свои баллы на туалетную воду, на тушь, на крем для век. Между прочим, очень хороший кислородный эффект, замечательный крем. Крем для рук и тела, молоко и мед. Это самый любимый, наверное, продукт мой. Он замечательно пахнет, великолепно ложится на кожу. Те, кто пользуется им, они просто в восторге. Также вы можете поменять 200 баллов на пену для бритья, для чувствительной кожи. Там были серии просто для обычной, для нормальной кожи. Здесь уже пена для бритья идет мужская, для чувствительной кожи. Также вы можете обменять на дневной разглаживающий крем, который, как вы видите, шампунь. Опять же таки, если вы не хотите тратить свои баллы, будете накапливать дальше, можно выбрать себе подарок за 300 баллов. Это уже более дорогие подарки. Как вы видите, это тональная основа за 300 баллов, а стоимость ее 480 рублей. Для тех, кто делает заказы для себя, это понятно, приятно, да, экономия. Для тех, кто для консультантов, которые обслуживают, делают заказ для своих клиентов, вот на маленьком примере мы берем, допустим, объемную тушь. У вас кто-то заказал объемную тушь, эффект бархата так она стоит 470 рублей соответственно вы ее берете по программе лояльности она вам достается за 300 баллов вы просто баллы меняете как бы на тушь соответственно клиент все равно вам оплачивает 470 рублей он же не знает про программу лояльности Поэтому 470 рублей это ваши честно заработанные. Также вы можете поменять 300 баллов на увлажняющую пену для бритья. Это мужская серия. Потягивающий крем для век. Это женская серия. Замечательная серия. Королевский бархат. Также можно поменять на имбирный скраб для тела интенсивную маску против морщин, замечательные подарки. Но если вы хотите подарки более дорогие, тогда немножко придется потерпеть, поднакопить до 500 баллов. И тогда уже вы можете выбрать себе сияющую пудру в шариках, либо же подтягивающий дневной крем либо же туалетную воду. Также есть мужская и женская туалетная вода, поэтому как мужчины, так и женщины будут с подарками. Вот, собственно, что я хотела сегодня вам рассказать про программу лояльности. Выбирайте себе подарки. Заказать их можно у себя. На своей страничке, когда вы делаете заказ, на второй ступеньке заказа, там будет такая полоса «Программа лояльности Арифлейн». Здесь вы вот видите, можете выбрать себе, допустим, дневной крем. Там, где стоит нолик, вы ставите единичку, или если у вас, допустим, накопилось 300 баллов, а вы хотите взять дневной крем за 100 баллов, а бальзам-кондиционер за 100 баллов, да, и парфюмерный крем тоже за 100 баллов. Пожалуйста, вы ставите по единичке, и тем самым у вас получается 300 баллов. Можете за 300 баллов взять себе три продукта по 100 баллов. Дальше добавить в заказ. Нажимаем кнопочку, переходим на следующую страничку. Здесь видно, как можно выбрать одну штучку, 2, 3, 4. Все зависит от того, сколько баллов у вас накоплено. Или вы хотите, допустим, взять несколько баночек парфюмированного крема и у вас на счету 400 баллов, и вам нужно 4 баночки. Вы ставите 4 Количество у вас получается 400 баллов, добавляйте их в заказ. Здесь доступно количество баллов. Если вы видите, после того, как вы заказываете себе какую-то продукцию, Здесь становится видно, сколько баллов у вас осталось. Они переходят на следующий каталог. Здесь видно, что в вашей корзине, поскольку крем этот по программе лояльности, здесь стоит программа лояльности, цена 1 рубль. Это чисто символическая цена за подарок. Стоить он вам будет 1 рубль. Если вам понравилась программа лояльности Арифлейм, понравились подарки, если вы хотите их получать и участвовать во многих других акциях и получать другие приятные подарки от Арифлейм, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться вы можете по ссылке, которую вы видите, и она же будет ниже под видео. Всего хорошего, удачи, до свидания.